В конденсаторах переменной емкости можно изменять площадь пластин. В керамических конденсаторах используется специальный керамический диэлектрик. В электролитических конденсаторах в качестве диэлектрика применяют пленку окиси алюминия. Существуют и бумажные конденсаторы.